Есть явные признаки с глаза. Проклятие. Для проведения ритуалов по проверке, есть ли на мне порча с глаз или проклятие, нам понадобятся разные предметы. Это порча на смерть. Яйцо. А, привет, я Энни Мэджик, подпишись уже наконец-то на мой канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона, и я смогла снять клип, например, вот на эту песню, которую публиковала в своем инстаграме. не дышит внутри. или на какую-нибудь веселую, хотя, конечно, я и так могу снять клип, но все равно подпишись. И по моему гнусавому голосу вы, наверное, уже поняли, что я опять приболела. Сколько можно? Ручка, прости меня. И вот недавно тут кто-то написал в комментариях, Аня, а вдруг на тебя навели порчу, сглазили? Прокляли! Кстати, пишите свои комментарии, потому что случайные из них вот тут вот волшебным образом появляется в видео. А я вас очень люблю! Ой, опять упала ручка. Что заказывать будете? Давайте сделаем ей красный глаз, чтобы она ничего видеть не могла и делать ничего не могла. Ок! Ручка, ты где? А. И это уже второй раз! Болит, колит, режет. Я как вампир не могу видеть свет, а значит вообще ничего не могу делать, и это просто какая-то жесть. Еще что-то заказывать будете? А можно ноги ей сломать? Это дорого. Ну хотя бы коленки. Все равно дорого. А вот этого на что хватит? Ну, постоянные боли, хромота. Да, чтобы ходить не могла. Ну, этого хватит только на одну ногу. Ну, пусть на одну хромает хотя бы. Ох! Болят колени, бедра, спина. Это, конечно, выглядит как э, жалобы, но я реально иногда не могу ходить, и мне приходится весь день лежать или хромать. А можно еще? Прыщей. Постоянно. Можно. У меня начались прыщи, которые выскакивают где-нибудь на лице, и они просто не заканчиваются. Проходит один, начинается другой. Весь лоб в прыщах. Это уже слишком подозрительно, учитывая то, что моя кожа к этому совершенно не склонна. У меня даже в подростковом возрасте не было никогда прыщей. Из всего этого можно сделать два вывода. У меня какие-то серьезные проблемы со здоровьем. За здоровьем. Со здоровьем или... Аня, а вдруг на тебя навели порчу? Сглазили? Прокляли? Ставь лайк прямо сейчас. Ставь, ставь. А то мало ли что случится с тобой завтра. Лучше послушайтесь. Итак, если вы хоть раз смотрели мой лайв-канал, то вы знаете, что я верю в то, что все проблемы со здоровьем идут из головы Нет никакой мистики Кстати, о мистике в прошлый раз в вопросе победило несколько вариантов, так что давайте проголосуем еще разочек А я как раз очухаюсь немножко и сниму для вас годничок Годничок Что за слово такое? Годничок так вот, если вы хоть раз смотрели мой лайв-канал, кстати, у меня же есть еще два канала, и на них вчера вышли новые очень крутые ролики, так что потом сходите и посмотрите, пожалуйста, я очень старалась, и там очень много песиков, ссылочки я оставлю внизу в описании. А то мало ли что случится. Блин, да что ж такое, я никак не могу закончить эту мысль. Так вот, здоровье у нас в голове, а это значит, что у меня не очень хорошее душевное состояние И вселенная хочет мне о чем-то сказать Но ведь я постоянно прорабатываю свои проблемы, решаю какие-то вопросы, стараюсь расти духовно Так может все-таки... Аня, а вдруг на тебя навели порчу, сглазили, прокляли? А может быть мои мэджики и правы, и я просто слишком много работаю Все-таки стройка дома, столько каналов, или все же... Аня, а вдруг на тебя навели порчу? Сглазили, прокляли Короче, я в это все не верю, да и врагов у меня таких нет Я надеюсь а, Лично я ни с кем не ссорилась Я постараюсь проработать свои внутренние проблемы Но мне почему-то так стала интересна эта тема, что я залезла в интернет И нашла там столько всего Такого, что мы просто, ребята, обязаны с вами попробовать Мы же, простите, мы же с вами мэджики Мы просто не можем пропустить это мистическое веселье Да, мы такого еще никогда с вами не делали, ребята Мы сначала пройдем онлайн-тестики на определение проклятия А потом будем пробовать более правдоподобные старинные методы определения сглаза и порчи. Серьезно, онлайн-тесты? То... Ладно, давайте просто начнем Ответьте на несколько несложных вопросов и проверьте, есть ли на вас сглаз или порча Последнее время вы заметили ухудшение самочувствия, упадок сил и сонливость Да, люди просто зарабатывают на человеческом страхе быть проклятым У вас происходят внезапные, без видимых причин изменения в весе, худоба или... Пополнение? Пополнение может быть в семье. Пополнение? У меня происходит пополнение, ребята. Ребята, я, кажется, пополнилась. Хотя, наверное, можно сказать пополнела. Вы ощущаете в теле тяжесть и вялость. Иногда, когда я наемся на ночь или очень много сладкого скушаю, у меня происходит пополнение... Ой, <с2> <свят> блин У вас появляются слуховые галлюцинации, непонятные голоса, шорохи, треск, шум и прочее Галлюцинаций нет Вас преследуют необъяснимые страхи А страх того, что закончится туалетная бумага, он объяснимый или нет? Нет Вы начали употреблять спиртные напитки, хотя раньше к ним были равнодушные. <свят> У меня урчит животе, а мне пора... Пополнение сделать. Нет, при посещении церкви вам становится плохо и хочется сразу выйти на улицу. Это чем-то напоминает фильмы про экзорцизм, когда там показывают им креста и им сразу плохо становится. У вас в доме появляется запах гнили, плесени или сырости. Нет. И вообще я вот, например, уверена, что мои настоящие мэджики адекватные ребят. Ой. Ой. Короче, ребята, которые вместе со мной смеются над страшилками, смотрят мои разоблачения, лживые истории, мозг врет, смотрят, может, какие-то каналы научпоп, там, утопия шоу, Топлес, или просто хотя бы пытаются, стараются думать головой, они смотрят всякий бред, лишь бы пугаться, то они прекрасно понимают, что вокруг нас постоянно пытаются пугать и внушать нам всякую фигню, чтобы нами управлять. А мы вместе с ними, с настоящим мэджиками, пытаемся найти всегда этому логическое объяснение. Находили ли вы в своих вещах странные чужие предметы напоминающие амулеты, мешочки, пучки и волос. Да мне вообще-то постоянно присылают в посылках всякие подобные странные вещи. Замечали ли вы, что у вас пропадают очень личные вещи? Например, крестик, носовой платок, нижнее белье. Мне кажется, у многих из нас с вами что-то пропадает иногда. Я, например, у меня бывает такое реально, что я что-то не могу найти и потом даже никогда не нахожу. Пропадали точно. Какой у вас обычно взгляд? Мой взгляд сконцентрированный напряженный. Мои глаза сфокусированы на одном объекте. У меня мечтательный, летящий взгляд. У меня безразличный взгляд. Мне нравится ответ «не знаю, что и сказать». У вас есть домашние животные? Кто смотрит мои другие каналы, тот в курсе, что у меня 4 собаки и кошка, но тут почему-то нет варианта, что есть и собаки, и кошки. Есть кошка или кот, есть собака, есть попугай или другая птица, есть другие животные, нет домашних животных. Блин, как мне ответить на вопрос? Ладно, давайте выберем... Собакой Я просыпаюсь между тремя и пятью часами ночи Мы уже с вами разговаривали про мистику в три часа ночи Есть такое видео, разоблачение Я скорее засыпаю в три часа ночи только Стали появляться странные мысли Бросить жену с детьми Ну, или уйти от мужа Нет, у меня не может быть таких мыслей Я же Будда, я... Монах, не переносите нервную обстановку, физически и морально очень плохо, если на вас накричали, оскорбили Блин, но ну на самом деле, мне кажется, большинство людей, если на них орут, оскорбляют их И давки жуткой в автобусе они находятся, чувствуют не очень себя хорошо Ладно, давайте посмотрим результат Сглаз Есть явные признаки сглаза Есть явные признаки порчи Есть некоторые признаки приворота Есть признаки... Проклятие по линии рода? Что? Есть диагностика, и можно пообщаться с медиумом, магом, там, или как их, экстрасенсом, за денежки, конечно же. Мне предлагают услуги экстрасенса. А что, если бы Animagic Мэджик пошла к экстрасенсу? <звы> Итак, как меня зовут? Дайте мне свой паспорт. Я должна быть уверена, что вам есть 18. А... Вот. Хорошо, вам есть 18. А зовут вас... Анна. А, ну да, понятно. И чем я занимаюсь? Вы ведете каналы на ютьюбе а, это правда Ой, у меня дети вас смотрят можете потом после сеанса автограф дать а, да конечно а, так что как вы думаете какая у меня проблема много разных проблем да а конкретнее нет времени объяснять Нужно срочно провести ритуал Какой ритуал? Ритуал снятия с глаза порчи и проклятия А, ну да, и что, на мне это есть? Я вижу, вижу, вижу что происходит? Что вы видите? Вижу дом. А, да, я строю дом. Ноги, ноги. И у меня болят ноги. Руки, руки. Ой. А вот руки не болят. <свен> Лес! Лес! <свят> лес! А, у меня вокруг дома лес. Все плохо! Плохо! Нет! Нет! Не надо! А, что <свят> происходит? <свят> что это с вами? <свят> Эй! <свят> На вас! Порча, сглаз проклятие. А, и проклятие. И что делать? Вот прайс. 50 тысяч рублей за сеанс? А вы что хотели? А, а, а подешевле есть что-нибудь? Ясно, как обычно. Вот яйца. Вода и и и что делать? В интернете инструкция есть. Ладно, спасибо, до свидания. Десять тысяч на столик. За за это. А не боитесь, что обижусь. Ага. И бумажечки деткам подпишите, пожалуйста. Итак, для проведения ритуалов по проверке, если нам не порча с глаз или проклятие, нам понадобятся разные предметы такие как свечи, спички, стаканы. А, вода родниковая Благо я живу недалеко от леса, а не в Москве И поэтому у меня есть еще и не магазинные настоящие яички из-под курочки Один из обрядов заключается в том, что нужно в стакан налить воды Но не стоит наполнять его весь, до краев должно остаться 1-2 сантиметра Я так и сделала Чтобы проверить наличие порчи, необходимо зажечь спичку и пока она полностью не сгорит, держать ее, перехватывать и класть куда-либо нельзя. После этого необходимо положить на воду, потом нужно взять вторую и третью и повторить ритуал. Хорошо, кстати, горят спичечки а -а -а. Стакан со спичками нужно оставить до следующего утра Мы с вами так и сделаем А у утром можно определить, есть ли повод для беспокойства Если все спички останутся наверху, все в порядке Если они утонули одна или несколько, неважно, достигла она дна или нет, порча есть Если все спички на дне, это порча на смерть Что? Жесть! Ужас какой! Оказывается, есть похожий, но более быстрый спички что-то мне в глаз волосы лезут. Нужно также налить в стакан воды и взять его в руки, вот так двумя руками обхватить. И тем самым мы передадим частичку своей энергетики воде, за счет чего и будет проводиться диагностика. Я сейчас должна его подержать несколько минут. Теперь нужно добавить в воду щепотку соли. И точно так же сжечь спички Желательно 5 штук У меня как раз 5 штук осталось И опять же, если спички тонут То на мне порча И все очень печально и плохо Ах. Кажется, у меня проблемы Из пяти спичек, сожженных мною Одна конкретно пошла ко дну что очень странно, одна прям потонула и лежит вот там вот в середине, что? Что? Вы что, серьезно? Не, не, не Ну что ж, ребят, это не шутки, я действительно пытаюсь топить другие спички и они не тонут Дождемся утра и проверим те три спички, а пока я очень хочу перейти к еще одному обряду, чтобы... Проверить результат этого В общем, нужно взять незажженную свечу И поводить ею вокруг всего своего тела А потом зажечь И если пламя будет трещать или коптить Это первый признак порчи Значит, негативная энергия действительно присутствует И с ней нужно Бороться. Я вооружилась чистой новой свечкой, которая нигде никогда не использовалась, еще ни разу не горела. Я приняла душ сегодня, а это очень важно для эксперимента быть чистым, и помыла несколько раз руки. Теперь моя задача проводить этой свечкой вдоль своего тела достаточно долго, несколько минут, везде вот так вот попроводить, зажечь свечу и наблюдать за ее пламенем. Будет ли она потрескивать? будет ли в пламя трястись, издавать какие-нибудь подозрительные звуки и так далее. Если вы не совсем уж малюсенький ребеночек и хотите каких-то логических объяснений. Кстати, помните, я продвигала хэштег мысли критично и не желаете просто тупо бояться, почаще задавайтесь вопросом: они а разводят ли меня? Не пытаются ли меня сейчас развести, обмануть, чтобы я боялся, чтобы я как дурачок просто трясся тут от страха, а на самом деле они за спиной там думают про меня: вот тут вот он, дурак, верит во всякую фигню, серьезно. Простой дурацкий вопрос, почему потрескивает свеча, находит простой научный ответ. Вода в парафине не растворяется Это вы и так знаете, хотя бы по, по волшебным письмам Но я лично такие делала Рисуешь что-нибудь свечкой на обычном белом листе А потом, если закрашиваешь краской, видно, что там написано Она не растворяется, но может дробиться на мелкие капли Когда такая капелька поднимается по фитилю в область горения Вода вскипает и происходит паровой микровзрыв Да, довольно сложно прозвучало, но погодите Влага может попадать в парафин при изготовлении свечки свечей во время горения или при транспортировке. Если свечу внесли с холода, в теплое помещение на ней образуется конденсат. Тоже влага. Иногда свечи не трещат, а время от времени вспыхивают. Это сгорают микрокапли углеводородов, плавающих в парафине. Короче, все это тоже можно объяснить физически, химически и так далее. Всему есть объяснение. И если ваша свечка вдруг вспыхивает, потрескивает или что-то с ней происходит подобное, то... Пойдите в интернет и ищите этому не мистическое объяснение, а научное. А мы продолжаем наши обряды. Фух. К вопросу спичек мы попозже еще вернемся. А теперь наша заколдованная яичка. Перед началом процедуры рекомендуется прочитать заговор. У Мэджик в голове одни заговоры. Э, заговор. Катись, яичко, справа налево, с запада на восток, с севера на юг, от ангела Пречистого до беса темного. Всю правду о рабе божьем, ну... А не расскажи по часовой стрелке от макушки по всей голове шее, плечам рукам груди до самого низа до стоп яйцо прокатывают пара... по человеку ребята которые писали эту статью предусмотрели что не все люди хотят чтобы кто-то покатал по ним яйцо и вообще в принципе что обряд этот довольно сложный и пишут что катать яйцо по себе задача нелегкая поэтому для индивидуальной диагностики больше подойдет другой ритуал тоже с яйцом все то же самое только нужно просто перед сном произнести м, любую известную молитву три раза. Наверное, если ты не верующий человек, можно, наверное, просто какую-нибудь аффирмацию прочитать. В общем, я не знаю. В изголовье кровати ставится стакан с водой, туда разбивается яйцо, и утром при пробуждении снова произносится молитва, и только после этого можно смотреть результат. Я все сделала, и вот я перед сном разбиваю аккуратно яйцо в стакан. Посмотрим, что с ним будет на утро. Короче, ребята, мне даже утра дожидаться не надо Вот в этой вот несоленой воде Все спички наклонились и практически уже утонули А написано, что угол наклона зависит от количества порчи из глаза. То есть, чем сильнее спичка наклонилась вот так вот головкой ко дну Тем больше сглаз и порча Кстати, та почему-то вдруг начала всплывать Иди сюда ко мне, мой покемон Ко мне тут в комнату, несмотря на то, что я снимаю поздно Вдруг кто-то проснулся ночью и пришел позирить что я тут делаю смотри юме это кто короче юмечу тоже хочет поучаствовать в проверке на порчу я перерыла весь интернет просто-напросто в поисках ответа на вопрос почему спички тонут что вообще с ними происходит и так далее вы можете сами провести такой эксперимент и убедиться что все не так уж Банально, как говорят на магии, экстрасенсы и так далее. А вы думали, мы тут, как обычно, на Ютубе будем вас мистикой пугать и запудривать вам мозги? Да? Не тут-то было. Короче, прошерстила я весь интернет. И обратите внимание, в этом стакане, где соль, все спички вдруг всплыли обратно. Хм, странно. Это что значит? Что порча вдруг прошла? Или что? Кстати, здесь спички так и находятся в том же самом положении, они не тонут дальше. Я начиталась очень умных людей, химиков, физиков и так далее. Вот представьте себе бревно а, вот спичка, типа, это бревно В бревне, в любом дереве, если выкинуть воду, она тоже не утонет Но некоторые бревна погружаются в воду больше, чем другие Со временем они могут утонуть Не зря же на дне можно найти какое-нибудь гнилое старое бревно Все зависит от количества воздуха вот между вот этими вот деревяшечками, из которых состоит спичка Чем больше там воздуха, тем меньше шансов, что она утонет Спички все бывают разные И количество кислорода, которое как бы остается в спичке, оно тоже Разное. Вот возьмите, прям если не лень, там целый коробок спичек и проделайте этот эксперимент. И какие-то из них по-любому потонут, какие-то всплывут, они будут меняться местами, потому что количество кислорода внутри этих спичек меняется. Я лично склоняюсь считать именно так, потому что я не хочу просто так бояться всего подряд. А вы уж сами решайте. Мы с Юмичу отправляемся спать, и завтра мы увидим с вами результат нашего эксперимента с яйцом. Что ж, на утро мое яйцо тоже показало порчу. В норме типа должен быть обычный желтый желток и прозрачный белок вокруг. Мой же желток побелел сверху, а белок поднялся паутинками, что соответствует всем картинкам яиц с порчей в интернете. Это заставляет задуматься, поэтому я проведу, пожалуй, еще несколько таких экспериментов и попрошу знакомых сделать то же самое. Если ситуация повторится пару раз с другими людьми, вряд ли может быть такое, что у нескольких знакомых одно и то же. Будет круто, если вы тоже проведете этот эксперимент и напишите о результатах мне в инстаграм или тут в комментариях, чтобы у нас с вами получилась все-таки какая-то статистика. Чем больше у вас знаний, чем шире ваш кругозор, чем больше вы развиваетесь, тем меньше шансов вас надуть и обмануть, и уж тем более напугать какой-то ерундой. Все, переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах, посмотрите там ролики, пишите свои комментарии, ставьте лайк, голосуйте вопросы. и увидимся скоро в новых видео. Люблю вас, пока!